И всем привет! Это Водовый Стрим и сегодня я хотел вам показать бой на премиум танке 1357. Данный танк продается очень редко, и он приурочен к чемпионатам по ВГ Лиги. Скажу сразу, многие говорят, что это танк слоупочный. Все почему? Потому что данный танк предназначен не для того, чтобы наносить дамаг, а для того, чтобы светить. Все дело в том, что у нас пробитие всего лишь 145 ббшка и 190 чем-то на голде. Но, несмотря на то, что данный танк не предназначен для фарма и является не самой идеальной ЛТшкой, этот танк приносит просто кучу удовольствия за счет того, что у него есть барабан на 8 снарядов. Давайте обратим внимание, что сейчас будет с Ёлкой. Все, елки нету. А все дело в том, что у нас в барабане перезарядка всего лишь 16 секунд, а с допайками и перками на разные модули у нас перезарядка становится 14,7. Ну, 14,30 это в топе, насколько я знаю. Но это еще не все. Самое главное, что выстрел между снарядами у нас всего лишь 1 секунда, а у нашего похожего собрата 13,75 перезарядка 2 секунды между снарядами. Еще чего мы делаем вывод, что за 7 секунд мы можем нанести около 750 дамага. А это значит, что фактически мы можем забрать любую ЛТшку нашего же уровня. В данном бою я могу сказать сразу, я не был светляком в полной мере. Потому что я светил мало, в основном я наносил дамаг. И да, этот танк может это делать, но проблема все в том, что это просто должны сойтись звезды. Ну и у нас должны быть приличные голды, потому что пробить у нас слабое. Помимо всего прочего, у нас еще очень плохое сведение. Но ну, давайте обратим внимание на бой. ЛТБ нанес дамаг. Я один раз промазал. И вот если бы я один раз не промазал, то в принципе все, что мог сделать ЛТБ, это просто один раз мне накинуть. Но за счет того, что я промазал, я получил две плюшки. Ну а пока я стал Серем горы и могу себя вольготно чувствовать на этой высоте, светить и настреливать дамаг, я вам немного расскажу о этом танке. Динамика у нас, в принципе, не самая идеальная, хоть мы и ЛТ. Пушка у нас, как я уже говорил, не очень хорошо сводится, 2.2, если я не ошибаюсь. Поэтому мы не можем стрелять на дистанции. Данный танк предназначен для несения дамага в основном на ближней дистанции. И в этом бою это очень прекрасно видно, когда я не полностью свожусь, и снаряд просто реально летит мимо. Если бы, серьезно, я в этом бою постоянно сводился до конца, я накидал бы гораздо больше. Но у меня так не получилось. Мне все время хотелось на нем накидывать, накидывать и накидывать Если серьезно, вот данный танк является просто плохой ЛТшкой Но ощущение барабана на 8 снарядов, КД между которыми 1 секунда Это просто непередаваемое ощущение Ты просто накидываешь, накидываешь и накидываешь И это такие приятные чувства Вот за это данную ЛТшку я очень люблю Но все-таки, объективно, на данном танке надо играть реально просто как на светляке Потому что дамагером нас не назовешь ну, и, соответственно, если мы играем на голде, то, значит, мы постоянно играем в минус. Дело в том, что, вот, допустим, за этот бой я заработал 90, но потратил, если не ошибаюсь, где-то 110 тысяч за счет того, что я расстрелял постоянно голдой. Кто-то скажет голдоплю, но, с другой стороны, реально, 145 пробоя, это очень и очень мало, при условии, что нас кидают к девяткам. Конечно, у нас скоро будет новый баланс, и нам станет немножко полегче играть, мы не будем попадать уже к девяткам. И мы просто, просто накидываем. Это, это приятное ощущение. Еще остались пару снарядов и... Ну это просто прекрасно, реально. Вот, насчет баланса. Вот, будет новый баланс. Соответственно, уже можно будет возить меньше голды. И эта ЛТшка немного по-другому заиграет. И давай, давай, давай. Ну, тут мне немножко не хватило. Тут я увидел и со третью, и захотел его реально забрать. Здесь, конечно, было немного рискованно, потому что и 3 смотрел на меня. Но я рисковал посредственно, потому что хп все-таки мне хватает, а альфа навряд ли бы зашла настолько столько высоко. Ну и скоро у нас конец боя и я начинаю понимать что реально снарядов у нас очень и очень мало Потому что данный танк снаряда раскидывает очень просто Обратите внимание не прошло и 5 минут а у меня осталось всего лишь 19 снарядов Поэтому играя на данном танке надо очень внимательно соединиться своим боекомплектом Ну и не тратить снаряды впустую Ну а в таких боях как этот это очень и очень непросто Потому что противники поставляются тебе кормой либо как говорится жопой Конечно, в этом бою можно было использовать и ББшки. Это будет очень хорошо видно в данном моменте. Но то, что активирует танк такой стороной, это очень и очень мало. Поэтому надо возить свой голду. Мой совет. Но вы будете ходить в минус, либо будете фактически не играть в плюс. Зато удовольствие этой игры у вас будет море. Ну, и мой боекомплект оставил всего лишь восемь снарядов, и я уже мало могу повлиять на данный бой. Все-таки желание забрать эту пт-шку у меня большое. Видите, я вот не свелся, опять не свёлся, и просто я пересматривал данный бой, понимаю, что сколько снарядов у меня ушло в молоко. Я мог бы реально уже накидать дамага, ну не знаю, рублей пять. Ну, чему быть, тому не миновать И давайте досмотрим бой до конца Осталось три снаряда И что же мы с ними сделаем? Сможем или не сможем мы их реализовать? Ну, есть возможность Я опять не свелся до конца, да? Не учусь на своих ошибках ну тут просто не повезло. И все, остался один снаряд. Ну, не буду держать интригу до конца. А, данный снаряд мне все-таки не получится реализовать, хотя есть вот возможность, например, выехать. Я свелся, и противники кончились. Остался последний у нас из 3 противников. И я попытаюсь его найти. О, я его нашел. Я его нашел. Он меня тоже, соответственно, нашел. И мы остались как бы немного один на один, потому что рядом больше союзников нету. Забрать я его уже стопудово не смогу. Но желание бешеное. ЛБЗ я уже выполнил. Выжить мне не обязательно. Поэтому тут можно немножко порисковать. И я тут буду делать отчаянную вещь. Это... Просто перед смертью накинуть. Я не пробил и он не попал. Я как бы живой, но толка от меня уже ноль. Ну, Давайте я покажу вам результат боя. Вы его видите на экране. И на этом все. Надеюсь, вам понравился бой. Вы остались довольны, поэтому ставьте лайки. Кто не подписан на канал, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Это был VODEW стрим. Пока-пока.